я, на этот раз я еду от Трайтика. Да, тут немного низко, как бы вот потолок низкий, но в принципе, в целом ехать нормально. Вот сейчас на этом Трайтике 6 человек сзади один, здесь двое сидят и там трое сидят шесть человек в принципе дороги ровные, ехать нормально если бы дороги были ну, бухабистые, то было бы не очень удобно, потому что головой бился об, об потолок вот, едем мы здесь сейчас заправки какие-то приезжаем о, байк неплохой тут у чувака. Кавасаки-ниндзя. Да, он походу вообще правила не читал. Нафига его читать, да? Да можно и на красных проехать. А, у него там еще одно место, вот он его зазывает. чуть блин по руке не съездили мне. Ха, опасно тут упал снимать вот вот так вот и едем так что будете на филиппинах обязательно попробуйте трайцикл это нечто вам понравится по-любому Там какая-то бритва, что-то какие-то принадлежности банные для чувака лежат этого водила. Ну, видимо он здесь живет, наверное, я знает. Ну ладно, если что, будет интересно, я обязательно еще включилась. До да, связи.